Они... Рассказывают. Батючка, хорошая идея была. Они да. при... При... Это всего весь да, комплекс. Да. А? Круто. Видите, грифон. Это наверху грифон, а здесь. альфа. это просто что-то удивительное, вот как будто замок. -то. Да? Вот. Это вот для актеров. Сейчас 2 на территории детей из 8. Святейший интересуется это тоже важно. Его поддержка школа искусств, корсун, вот, вот. Спальный, корпус спальный корпус Артека. Спальный корпус Артека, который приезжает, причем будем брать, мы уже с директором Артека Константин договорились о том, что мы будем выбирать детей, склонных, способных к искусству. Здесь будет э, очень интересный музей, э, экспозиция, э, интерактивная, потрясающая экспозиция э, ⁇ История Крыма и Новороссии ⁇ с античных времен до наших дней и Крым и Новороссия. Очень интересная. И, конечно же, в первую очередь будет музей античности Византии. Мы выводим... Выводим нынешний музей, в котором 200 тысяч артефактов, они не могут, они в маленьких э, монастырских помещениях, дается им 11 тысяч квадратных метров экспозиционных помещений, там же будет Международный Центр Археологии, и э, мы, мы сейчас то, что произошло здесь, кроме того, что здесь много всего построено, здесь еще, ко всему прочему, потрясающее археологическое событие. Здесь велись раскопки на 81 тысячи квадратных метров. Нигде в истории и никогда не было, чтобы в одном месте велись такие раскопки. А? А, да. Да, спасибо, да,